попадая в стрессовую ситуацию или сталкиваясь с чем-то неожиданно неприятным, каждый человек реагирует по-разному. кто-то привык выплескивать всю бурю эмоций и негативные мысли наружу, а кто-то наоборот замыкает все это добро внутри себя. И тут дело не только в личных особенностях, дело еще и привычки реагировать тем или иным способом. После всплеска требуется какое-то время, иногда немалое, чтобы внутри снова настал штиль, чтобы снова все упорядочилось и человек мог спокойно жить дальше. Вообще жизненные встряски иногда похожи на незапланированный погром, поэтому привычный порядок жизни нарушается и внутри становится как-то неуютно. А когда неуютно внутри, то есть снаружи мало будет что радовать. И чем больше упорядочен наш внутренний мир, тем более сильнее стрессы мы можем пережить достойно, не впадая в ту или иную крайность. Так уж мы устроены, когда сбивается внутренняя волна, то музыка нашей души перестает быть приятной, мелодичной и гармоничной. Существует уникальный метод настройки и гармонизации нашего внутреннего пространства. Этот метод называется мандалотерапия. Мандала – это не просто круг, это особенный рисунок, содержащий внутри различные элементы, вписанные в форму круга. Поскольку круг сам по себе является символом гармонии, то все это изображается внутри круга, оказывает на человека гармонизирующее и успокаивающее влияние. Практически любой круг имеет глубокое сакральное значение. Оглянитесь вокруг. И вы заметите, что в природе нас повсюду окружают эти волшебные круги. Форму круга имеют Солнце и другие небесные тела, планеты, суферблат часов, снежинки, клетки нашего тела, атомы и частицы, сердцевина цветка, обручальное кольцо, купол храма, витражные окна, некоторых стоимных постройках, наши энергетические центры и многое-многое другое. И даже животик. У беременной женщины тоже имеет округлую форму, внутри которой происходит чудо. Каждый из нас может вспомнить, как мы сами незаметно для себя любим находиться в некой социальной мандали, в кругу семьи, в кругу друзей. Только вспомните свое удивительное приятное состояние, которое появляется внутри, когда мы оказываемся за круглым столом, рядом с дорогими нашему сердцу людьми. Вроде бы ничего особенного не происходит, просто общение, а внутри хорошо. Вот вам и целый эффект. И поэтому мандала, изображенная человеком на бумаге, имеет не меньше целебный эффект, потому что мандала – это отражение нашего внутреннего пространства, некий отпечаток, снимок души сегодняшний момент времени. Мандала – это очень глубокий, очень честный способ познания себя, своей внутренней природы. Это великолепная возможность упорядочить внутреннее пространство. Если что-то нарушило внутренний покой, благодаря мандала терапии мы можем восстановить свою внутреннюю целостность. Потому что создавая мандалу, человек идет навстречу к самому себе. Когда человек рисует мандалу, то он может сосредоточить, сконцентрировать все внимание на чем-то очень важном для себя, на данный момент период времени. А как известно, когда мы направляем свое внимание, туда течет наша энергия, и это начинает оживлять и наполняться. И когда человек во время создания собственной мандалы погружается в удивительное состояние спокойствия, гармонии, умиротворения, то происходит чудо исцеления, потому что он устремился к своему сакральному жизненному центру становится ближе к своей душе, становится собой. Многие, кто первый раз прикасался к этому волшебному инструменту, часто не воспринимают эту работу всерьез, поэтому могут испытывать чувство неудовлетворения, скуки, разочарования и даже злости от недовольствия результатом своей работы. Так можно определить, насколько человек далек от своего внутреннего центра, от своего стержня, насколько он разбалансирован. И если он не поленится и проявит интерес и немножко терпения, то очень скоро можно обнаружить, насколько это приятное занятие, погружение в себя, изучение себя через раскрытие все новых и новых сторон своей многогранной души и насколько быстрое изменение начинает проявляться вовне, становится закономерным следствием внутренней гармонии с помощью создания мандалы. Возможности в создании мандалы практически не ограничены. Если вы решите последовать и гармонизировать свой внутренний мир при помощи этого удивительного инструмента, то в помощь придут любые доступные материалы. Один только рисованный способ, чего стоит. Мандалу можно рисовать цветными карандашами, мастерами, маркерами, красками, мелками, гелевыми ручками. И еще можно лепить из теста или глины, клеить из различных материалов, высыпать песком, выкладывать из ткани, из цветов, кофейных зерен, бисера, стеклышек, поеток Их можно плести из ниток, ленточек, веревочек и кружев. Их можно вязать из ниток. Вспомните бабулины салфетки с любовью и теплотой, связанной крючком. Это тоже настоящие мандалы. И украшать их различными украшениями. В общем, сплошной полет фантазии и взрыв креатива. Так и происходит личностный рост человека. Через раскрытие и единение со своим творческим потенциалом, который есть у всех. В каких сферах можно применять мандалотерапию? Практически во всех. Вы можете как углубиться в какую-то конкретную область, требующую вашего внимания, создать серию мандал со значением. Можно цифровую, точечную. Можно рисовать мандалу, посвященную какому-то желанию. А можете просто рисовать свое состояние, спокойствие, внутренний баланс, гармония, радость. Если вам плохо на душе, возьмите лист бумаги, обведите подходящую по размеру тарелку и начните просто рисовать что-то в этом круге. Отпустите свою руку, и она сама найдет выход. Все эти процессы регулируются нашим бессознательным, а не сознанием. В сознании мандалы, очень важно отключить свой контроль, и мешающие мысли. Только так можно и проявить целебный эффект мандалы. Когда работа будет готова, посмотрите на нее. Прислушайтесь к своим чувствам, которые рождаются в ответ. Понаблюдайте, какие цвета вы выбрали и почему, какие элементы присутствуют в вашей работе и что для вас это значит. Прислушайтесь к мыслям, которые возникают сейчас в голове. О чем они? Представьте, что вы ведете мысленный диалог и просто слушаете ответы изнутри, что Мандала хотела до вас донести.